С вами магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор автомобильного инструмента от компании Интертул. Код товара ETA 6082 на 82 предмета производства Тайвань. Немного о компании Интертул. Интертул это компания из Харькова, очень давно на рынке Украины. То есть практически все на Украине, наверное, пользовались инструментами Интертул. Кто занимается ремонтом или строительством. У нас сегодня набор, как называют их черно-красного цвета, это линейка производства Тайвань. Еще у Интертула есть наборы зеленого, то есть это то производство идет в Китай. Сегодня у нас профессиональный тайваньский инструмент. Сверху на кейсе идет упаковка, важная информация, 82 предмета, 2 рабочих квадрата, 1,2 и 1,4 дюйма. Рожковые накидные ключи в комплекте от 8-22-го. ЦРВ сталь. Головки размером от 4 до 32 мм. С обратной стороны полная комплектация набора указывается. И сбоку, где изоталивается набор. Made in Taiwan. Начнем, с этого с трещоток. Трещотки в наборе на 72 зуба, мелкий шаг. Два рабочих квадрата, одна четвертая, одна вторая дюйма. Особенно с данной трещотки, здесь нанесено защитное покрытие. Как указывает, как информация на сайте InterTool, это полипропилен. То есть защитное покрытие на трещотках, внутри они, конечно же, идут металлические. Сверху идет защитное покрытие. Черные вставки, это резиновые вставки, то есть получается комбинированная трещотка. Трещотки прямые, разборные, вы можете разобрать, три винта выкрутить. Есть реверс, переключение право-влево, быстрый сброс и одевание головки. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 260 мм. То есть она довольно-таки длинная. Стандартно это идет 250 И маленькая трещотка под 1,4 дюйма, 145 мм длина. Также 72 зуба, мелкий шаг, реверс. И защитное покрытие. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. В данном наборе вы можете применять ее или с битами, которые идут уже с переходником. Получаем отвертку. Далее биты я еще покажу. Или головки под 1-4 дюйма. Чтобы подлезть какие-то места, где не залезть трещоткой. Есть также у данной отверточной рукоятки представительный квадрат. Сюда вы можете подсоединить или вороток, что-то дожать или открутить, или трещотку. Получите отвертку с реверсом туда. Рукоятка здесь комбинированная, резина-пластик. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые ставки для того, чтобы свеча не выпадала. Два Т-образных воротка под 1,4 длина 11 см маленький вороток, и под одну вторую, 250 мм, 25 сантиметров. это большой вороток. Эээ, у этого воротка универсальная конструкция, то есть если вы снимаете переходник, вы получаете удлинитель 250 мм. Еще один удлинитель под одну вторую на 125 мм, также в наборе есть два удлинителя. Данный переходник можно использовать для перехода с 3 восьмых то есть на 1 вторую, то есть адаптер 3 восьмых, 1 вторая. у кого есть дополнительно щетка или вороток по 3,8 дюйма. Два кардана, 1 четвертая и 1 вторая. Карданы здесь скрипены металлическими вставками. Но они очень качественные, то есть не болтаются. Биты. биты идут у нас под 1,4 адаптеры. Уже с адаптерами идут вместе под 1,4 дюйма. Общее количество их 17 штук. Профиля бит шестигранные, торксы, крестовые и шлицевые. и биты под 1,2 дюйма, которые идут отдельно от переходника. Переходник идет в комплекте. Вставляете нужную биту. Вот эти с большой трещинкой. Общее количество их 16 штук. Также шестигранные, шлицевые, крестовые и биты торкс. Все биты на пластике это очень удобно, подписаны согласно своих размеров и ячеек, в которых они находятся. Головки. В наборе шестигранный профиль. Головки под одну четвертую ряд и под одну вторую. Головки под одну четвертую. Общее количество 13 штук самый маленький размер у нас 4 мм. Самый большой 14 и головки под одну вторую дюйма. Общее количество 12 штук, самая маленькая 14, самая большая 32 мм. Говорите в наборе головки две головки на 14, дюйма. одну четвертую и под одну вторую. Вес головки 32 мм. составляет 224 грамма. Здесь она такая увесистая. Надпись на в головках интертул логотип хромбонадий 32 мм. Головки идут глянцевые. То есть это очень удобно, потому что если запачкали маслом, вытерли тряпкой, она у вас опять блестит как новая. Далее в верхней крышке у нас удлинители под одну четвертую. Под 1 четвертую у нас три удлинителя. 50 миллиметров 100 и 150 это гибкий для труднодоступных мест. И 125 под одну вторую я уже показывал. И набор комбинированных ключей. Общее количество данных ключей здесь 9 штук. По размерам 8, самый маленький. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Ключи в наборе матового цвета, только вот рожок идет глянцевый. Это сравниваю с остальным инструментом. То есть набор инструмент имеет глянцевое покрытие, за исключением ключей. Они идут матовые, кроме рожка глянцевого покрытия. Intertool надпись с обратной стороны хромба на Так, По комплектации все э -э -э следов мы всегда рассказываем в конце обзора э, качество литья инструмента, ну и вообще как на вид он выглядит То есть следов от литья, каких-то сколов э, царапин, кривого литья мы не нашли инструмент все ровно, все красиво и видите все блестит очень красиво кейс состоит из двух частей он не цельно литой соединен пластиковыми зависами внутри зависы имеют металлические штыри тоже плюс, потому что не будет быстро изнашиваться. Запирание на металлические защелки. На защелках здесь очень мощные такие крепления стоят. Тоже заслужит не один год. То есть всю жизнь. Рукоятка складная. В верхней крышке все держится отлично, ничего не выпадает. На верхней крышке логотип Interpol. Ширина кейса 46 см, длина 30, высота 8 см, вес набора 5,8 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Получайте за подписку хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Кому понравилось видео, помогло оно вам с выбором инструмента, ставьте лайк. Спасибо.